у садгуру спросили как быть одному но не быть одиноким я, я не знаю что он ответил я, к сожалению не смотрел но обещаю пересмотреть для того чтобы не сбивать свою идею постарался над этим подумать не знаю может быть вам не понравится то что я скажу но человек не может быть один не может быть один человек всегда с богом он может быть с богом а одиночество это путь познания бога как там Песни поется без хлеба в руках то есть в впроголодь без единой звезды то есть в одиночестве без людей но ради бога вечно один но бесконечно влюблен это как раз и говорит о том как человек может быть не одинокий всегда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 пхаговат гегисту и гайатристу и там так далее гитаристу великолепный мудрый человек спасибо ему за эту песню почему мы ссоримся с близкими это задали вопрос тому бородатому человеку я тоже не знаю что он ответил хочу вам сказать почему я в том что они хотят чтобы мы к ним относились Хорошо, они хотят нашей любви. Поэтому, когда муж с вытаращенными глазами хочет хватит, ты курица, не можешь пожрать, приготовить. Вы не должны обижаться, вы должны знать. Он вот в такой извращенной форме хочет тепла, и он соскучился по вам. Да, вот так. И его необходимо погладить. Поэтому говорите, да, мой любимый, да, мой хороший, да, я тебя тоже люблю. После этого, когда он ляжет, сядьте и гладьте ему ногу. Говорит, ты мой зайчик, ты мой хороший, что такой нервный. Можете вот так делать. Он наретовый. Ты мое солнышко, я тебя тоже люблю. Отпускает вообще всех абсолютно. Конечно же, они требуют нашей любви, но мы этого не понимаем. А нужно проявлять эту любовь, но делать это не в виде посылая любовь, как бы ничего не делая при этом, а проявлять любовь, то есть там ножки помассажировать человеку, посидеть рядом. У нас в Украине есть очень хорошая пословица Хибоматы виноваты, что дитина дурновата. То есть ничего страшного по-русски звучит так. Мама же не виновата, что ребенок идиот. То есть, э, когда рядом находится такой человек, ну, воспитание, мораль, тяжелая работа, гормоны, все это накладывает отпечаток. Вспомнил почему-то я сейчас Николая э, Чернова, Чернякова. Ну и э, хочу сказать, что может гормоны еще действуют или может просто плохая карма ну и конечно же рядом жить с таким человеком сложно но мы-то добровольно хотели жить с этим человеком ну и можно запхнуть свои чувства себе там куда-нибудь и после этого просто погладить люди мне не верят обычно но я могу сказать наверняка прямо не на сто процентов а на тысячу запятая и тысячу процентов что вот работает это 100%, 1000%. Просто не могут себя переселить. Почему? Эгоизм, ощущение собственной значимости, ощущение собственного какого-то особенности какой-то и так далее мешает человеку. Легче обидеться, легче быть в контрах, легче там ненавидеть.